Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня с вами я, Екатерина Бабкова и интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами узнаем обо всех привилегиях VIP-программы для консультантов Faberlic, о новых условиях получения бонуса по быстрому старту, а также разберемся, что же это такое бонус материнства и усыновления. Итак, обо всем по порядку. Давайте сначала определимся, кто же такой VIP-консультант. Вип-консультант – это тот человек, который размещает и оплачивает до конца действия текущего периода заказы на 100 баллов и более. Почему же быть вип-консультантом престижно и выгодно, спросите вы? Да потому что компания приготовила для них дополнительные, совершенно потрясающие бонусы и подарки. Кстати, очень важное преимущество, которое нам гарантирует Фаберлик – это возможность сохранения достигнутого вип-уровня. Предположим, что вы в течение года размещали заказы на 100 и более баллов, но по какой-то причине, например, заболели или уехали в отпуск и не успели собрать хороший заказ. Что же делать в этом случае? Потерять статус vip консультанта Конечно же нет. Фаберлик предоставляет вам возможность сохранить vip стаж выполнив в следующем периоде 200 баллов и более. Согласитесь, это прекрасная возможность оставаться всегда вип-консультантом и не терять возможности получать дополнительные бонусы и привилегии. Итак, уровень первый. Вам необходимо выполнить 100 и более баллов личного объема, и уже в следующем периоде у вас будут дополнительные привилегии. Во-первых, это 70% скидка на один любой продукт текущего каталога от черной цены, кроме посуды, подушки и сидений из гречневой лузги, одежды, нижнего белья, аксессуаров продукции Сингара, Флоранж и Денос. Во-вторых, вы можете купить по 10 пробников с 50% скидкой кислородной и декоративной косметики, парфюмерии, а также косметики для дома. В-третьих, мы получаем скидку 50% на 10 каталогов следующего периода, но не более 50 штук на один регистрационный номер. Ну и наконец, самое заманчивое и шикарное предложение – это участие в распределении заинтересованных покупателей, которые оставят свои данные на сайте компании Faberlic. А это значит, что если вы сделаете заказ на 100 баллов и более, тогда уже в следующем периоде компания сама начнет подписывать под вас людей и присылать вам заказы от онлайн-клиентов. Я думаю, что для всех новичков это шикарная возможность начать строить свою структуру, но для этого вам необходимо подать заявку на получение новых заинтересованных покупателей. Сделать это очень просто. Для начала нужно зайти на личную страничку на сайте faberlic.com, выбрать раздел Личные данные и нажать на кнопку Настройки, после чего поставить две галочки напротив раздела только для VIP-консультантов, где вы соглашаетесь на получение контактов покупателей. После этого нажимаем на кнопку Сохранить. Теперь вы сможете пройти 15-минутный онлайн-тренинг, который называется искусство коммуникации, первый контакт с потенциальным клиентом. И после прохождения данного тренинга ваша заявка будет одобрена, и тогда к вам обязательно будут регистрировать новичков в структуру, но при условии, что вы в предыдущем периоде размещали 100-балловый заказ. Это потрясающая возможность, чтобы расширить ваш бизнес. Компания помогает каждому активному консультанту расти и развиваться. А кто же такой vip консультант второго уровня? Это консультант, имеющий ВИП-стаж не менее трех периодов. Зачем мне это надо, спросите вы. Если вы хотите иметь скидку не 26%, а максимальную 36%, то это возможность для консультантов второго уровня. Вы выполняете личный объем на 100 баллов и более 3 периода подряд, затем в следующем каталоге размещаете заказ, например, на 200 баллов, и тогда вам становятся доступны не только привилегии первого уровня, но еще и положен дополнительный 10% бонус на весь личный объем продаж свыше 100 баллов. Дополнительная скидка начисляется вот по такой формуле. Из вашего личного объема в баллах отнимаем 100 баллов и умножаем на 10%, а затем умножаем на 60 рублей. Значит, 200 минус 100, получается 100 баллов, умножаем на 10% и умножаем на 60 рублей. Получается 600 рублей – это дополнительные деньги помимо основной скидки 26%. Таким образом, на весь личный объем продаж свыше 100 баллов ваша скидка будет целых 36%. Использовать ее можно уже в следующем расчетном периоде. Далее у нас идет третий уровень. Если вы 9 периодов подряд выполняете 100 баллов и более, и тогда помимо привилегий первого и второго уровня, можно будет заказывать новинки следующего каталога за 2 недели до начала продаж по красным ценам. По-моему, это великолепная возможность. Ну и наконец, четвертый, очень классный уровень. Здесь мы в течение целого года совершаем покупки на 100 баллов и более, и нам будут доступны не только привилегии первого, второго, третьего уровня, скидка 70% на один продукт действующего каталога от черной цены, но и уникальная возможность делать заказы заранее по ценам следующего периода за 3 дня до начала действия каталога. Обращаю ваше внимание, что это пятница последней недели периода. Такая возможность появляется только с четвертого уровня. Но обратите внимание на то, что заказ вы этот оплатить сможете только в следующем периоде, и баллы за него будут начислены также в следующем каталоге. Ну и, наконец, самое приятное. Как только консультант достиг четвертого уровня, ему вручается отличительный значок, который автоматически вкладывается в его заказ. Казалось бы, мелочь, а как приятно! Далеко не у каждого консультанта будут такие значки. Вам будет очень лестно и приятно, что таких, как вы, совсем немного. Далее у нас с вами идут еще более серьезные уровни. Это уровень серебро, золото, рубин и бриллиант. Что же это значит? Для того, чтобы получить уровень серебро, необходимо 50 периодов подряд размещать и оплачивать заказы на 100 баллов и более, и тогда вам станут доступны все привилегии первого, второго, третьего и четвертого уровня, а также скидка 70% на два продукта действующего каталога от черной цены на бизнес-аксессуары и бизнес-инструменты. Тем консультантам, кто держит стаж более 100 периодов подряд, компания дарит скидку 70% на аксессуары стиля, также от черной цены каталога. Ну и, наконец, многими желанный уровень – это рубин. Чем же он так хорош? Помимо того, что вам будут доступны скидки в размере 50% на пробники и каталоги, дополнительный бонус 10% на весь личный объем свыше 100 баллов, возможность заказывать новинки раньше других, а также скидка 70% на продукты по каталогу, бизнес-инструменты и аксессуары, так еще с этого момента у вас будет возможность приобретать два продукта со скидкой 70% на любую одежду и нижнее белье. Но разве не здорово, как вы считаете? Ну и для ветеранов труда, для тех, кто с компанией уже давно и кто размещает заказы более 100 баллов 200 периодов подряд Фаберлик предоставляет своим консультантам эксклюзивные, дорогие, наручные часы в подарок, в знак благодарности за их работу и, конечно же, сохраняет привилегии всех предыдущих уровней. Так что быть консультантом Faberlic и делать по 100 баллов действительно выгодно. К тому же, чем выше ваш VIP-стаж, тем больше новичков будет к вам зарегистрировано. Компания специально разработала правила распределения контактов между вип-консультантами таким образом, чтобы все было честно. Как я уже говорила, новички достаются только тем лидерам, которые выполняют личный оборот 100 баллов и более. Помимо этого, потенциальные покупатели распределяются по региональному принципу. Это значит, если вы живете в Кирове, то и новичок будет из вашего города. Это очень удобно в плане созвона. Мы не тратим деньги на роуминг и в любое время можем встретиться и познакомиться с человеком вживую, что-то ему объяснить или передать каталог. Ну и, конечно же, чем выше у вас вип-стаж, тем быстрее вы получите новичка к себе в структуру. Так что имеет смысл размещать заказы на 100 баллов и более каждый период и по возможности не терять свой стаж. А что же делать тем консультантам, чьи уровни одинаковые? Предположим, что вы вместе с соседкой одновременно вышли на первый уровень. Кому же тогда достанется новичок? Все очень просто. Новый консультант будет передан тому лидеру, кто сделал больше баллов в прошлом каталоге. Я считаю, что это вполне честно и справедливо. Теперь давайте переведем все эти красивые цифры в деньги и узнаем, насколько выгодно нам размещать заказ на 100 баллов. Для ориентира я воспользовалась туалетной водой «Мама» за 10 баллов, стоимость которой составляет 1000 рублей по ценам каталога. Из этого мы делаем вывод, что если 10 баллов – это 1000 рублей, значит 100 баллов – это 10 тысяч рублей. Далее нам необходимо 10 тысяч умножить на 26%, и мы получим сумму в 2600 рублей. Для того, чтобы посчитать, сколько это денег получится в год, нам необходимо 2600 умножить на 19 каталогов. В итоге мы получаем почти 50 тысяч рублей. Именно такую немедленную прибыль мы будем иметь за то, что показали каталог коллегам на работе или знакомым. Эти деньги вы можете использовать по своему усмотрению. Их можно потратить на отпуск, на обновление гардероба, на технику, компьютер или телевизор. А сколько же мы сможем заработать денег в том случае, если будем размещать заказы не на 100, а на 200 баллов? Для этого 20 тысяч рублей умножаем на 26% и получаем сумму в 5200. Но мы-то с вами помним, что компания Фаберлик дарит своим консультантам дополнительную скидку в размере 10% на весь дополнительный личный объем свыше 100 баллов, которая вычисляется по формуле «все личные баллы минус 100», все это умножается на 10% и умножается на 60 рублей. Таким образом, дополнительно мы получаем еще 600 рублей. Значит, 5200 плюс 600 получается 5800 рублей в каталог. Но для того, чтобы узнать нашу прибыль в год, мы опять же 5800 умножаем на 19 каталогов и в итоге мы видим сумму в 110 тысяч рублей. На эти деньги уже можно позволить себе купить новую шубу или обновить машину. Это при том, что мы даже не начинали строить структуру, не занимались приглашением людей в бизнес и не получали объемную скидку и бонусы. Вдобавок к, к этому мы еще не посчитали все привилегии vip программы а также подарки по стартовой и накопительной программе. Я считаю, что Фаберлик предоставляет нам просто потрясающие возможности, не воспользоваться которыми может только ленивый. Но и это еще не все. Сейчас вы узнаете еще об одной шикарной новости, которая называется удвоенный быстрый старт. Итак, быстрый старт – это бонус за стремительное развитие бизнеса в компании. Если новичок достигает любое новое звание от директора и выше в короткие сроки, он может получить двойные квалификационные бонусы. Новые условия быстрого старта действуют только для консультантов, которые зарегистрировались в период с 15 мая до 1 октября 2017 года, то есть с 8 по 14 каталог. Что же для этого нужно сделать для того, чтобы получить двойной бонус? Все очень просто. В течение 9 периодов, начиная с момента регистрации, выходите и подтверждайте любое новое звание от директора и выше два раза подряд. И тогда компания Фаберлик перечислит на ваш расчетный счет бонус «Быстрый старт» по итогам 9-го расчетного периода после регистрации. При достижении более высокого звания бонусы суммируются. Например, если вы хорошо сработали и за полгода успели выйти на уровень «Золотого директора», тогда вы сможете собрать все бонусы по быстрому старту а именно 55 тысяч за звание директора, 27 500 за звание старшего, 110 тысяч рублей за серебро и 165 тысяч за уровень золотого директора. И это только дополнительный бонус помимо премии за закрытое звание. То есть, если в течение 9 периодов, то есть полугода, вы подтверждаете новое звание еще 6 раз в любых периодах, Тогда вы получите квалификационный бонус за достигнутое звание. Предложение, по-моему, просто шикарное. Ну и еще одна потрясающая новость. На данный момент такого бонуса нет ни в одной сетевой компании. Он специально создан для молодых мам, которые успевают абсолютно все – построить бизнес, родить или усыновить ребенка, быть финансово независимыми и счастливыми во всех сферах жизни. Специально для тех, кто мастерски планирует собственное время и ставит для себя такие прекрасные и разносторонние цели, как семья и успешный бизнес, компания Фаберлик создала бонус материнства и усыновление». Если на момент рождения или усыновления ребенка вы находитесь в звании вице-директора и выше, объем личной группы здесь должен быть от 1500 баллов и уровень скидок 15-23%, минимум 8 периодов из 19 последних – этот бонус ваш. Выплаты осуществляются за каждого родившегося, или усыновленного ребенка 19 раз в течение года с момента рождения или усыновления. При этом ваш личный оборот каждую компанию в течение этого года должен быть не менее 50 баллов. За первого ребенка вы получите 28 500 рублей в год для России, 142 тысячи тенге для Казахстана, пятьдесят гривен для Украины и 680 белорусских рублей для Белоруссии. За второго и последующего вы получаете 50 тысяч рублей в год для России, 285 тысяч тенге для Казахстана, 17 тысяч 100 гривен для Украины и 1360 рублей для Беларуси. Для начисления бонуса материнства и усыновления необходимо обратиться к своему региональному менеджеру либо в раздел «Обратная связь», прикрепив копии свидетельств о рождении всех детей в семье, не достигших 14 лет. Вот такие классные акции придумывает для нас Фаберлик. Наша же задача остается только работать и доносить эту информацию до своих новичков. Так что обязательно отправляйте это видео своим новым партнерам, развивайтесь и собирайте все бонусы и подарки, которые нам приготовила компания. Надеюсь, это видео было для вас полезно. На этом сегодня все. Всем пока и до скорых встреч!